Приветствую, уважаемые друзья! С вами Серега. Рад видеть вас на моем канале. Сегодня будет видео не очень большое, но, думаю, познавательное. Ну, это будет видео лайфхак, А именно, как вычистить липучку от мусора, от листьев, от веток, от грязи. Этот у меня получается патронтаж на приклад и естественно сам чехол то есть вот такой мусор как ни крути он все равно забивается все это неудобно и муторно чистить пальцами к этому лайфаку я пришел сам не знаю если в интернете или нет но думаю будет интересно а нам понадобится всего лишь зубная щетка я использую такую щетку RLB. Главное, чтобы была еще щетка для языка, Бывает, она очень помогает хорошо, потому что она резиновая, резина мягкая, очень хорошо стягивает ткани весь мусор. Вот, щетка она не такая уж и жесткая, то есть мягенькая, и как бы она использована уже, Ну, можете новую купить, если нет. Теперь приступим, покажу, как это все быстро на самом деле происходит. Видео я ускорю И просто потом напишу, сколько у меня займет это времени То есть с липучки Буквально за какие-то считанные секунды, там минуты Весь мусор вот этот Он уходит То есть раз Резиночкой Щеточкой, резиночкой, щеточкой где пальчиками можно Ну вот же материя, но ну, материя она легко чистится. Так. И вот мягкую часть тоже. Вот так. И как это быстро происходит? все готово все чистенько можно чистить различные липучки например там на рюкзаках на портфеле там не знаю на патронташах, да на чем угодно на одежде то есть метод рабочий возьмите на заметку теперь я не знаю как правильно называется материал вот. Ну, как вот знаете как шерсть я не знаю правильно что название этого материала ну я думаю понимаете что это материал у всех черевой для ружья есть вот смотрим какой мусор и также все делаем аналогично то есть раз выворачиваем, Просто если все выбирать это пальцем, это очень долго, и как бы, практически никогда не бывает желания на это. Вот, крапива особенно сухая, трава, все это... Забивает очень сильно наш чехол, как бы в этот мусор ни к чему. Все это можно делать даже после охоты на улице, там, в гараже, где-то, не знаю, там, на личной клетке, кто в квартире живет. Чтобы весь мусор не тащить домой. Там, в ванне... чистенькое вот смотрите сколько мусора в нашем чехле было и вся эта гадость ну, тут еще вот на столе а на этом я с вами прощаюсь ставьте лайки дизлайки до скорой встречи